в этом видосике хочу познакомить вас с крутым приложением, которое нам делает вот такую вот хорошую, красивую обоину. Посмотрите, как классно выглядит эффект 3D. И их, этих обоев, просто куча. Есть еще вот такой вариантик. Смотрите, Но ну, я не знаю, как вам, но смотрится действительно шикарно. И поставить можно как на домашний экран так и на экран Теперь Переходим к самому приложению. Приложение вот оно, Pixel 4D. Скачать вы сможете в описании видео совершенно бесплатно. Значит, это премиум-версия для вас, дорогие друзья. Проходите, скачивайте и пользуйтесь. Запускаем. Когда вы его вначале запустите, он вам предложит выбрать возраст. Выбирайте возраст. В систему входить не надо. И далее, пожалуйста, вот здесь категории. Какие-то новые обои. Есть. Следующие бесплатно еще есть премиум еще есть скачанные или популярные и здесь уже выбираете допустим понравился вот вам вот этот мопс может быть да какой-то я не знаю вы нажимаете предварительный просмотр окей предварительный просмотр он прокачивается и сейчас будет открыт видите вот идет полосочка и говорит о том что обои эти обои сейчас скачиваются и генерируются. Вот как скачался. И теперь мы с вами можем продемонстрировать этот эффект. Хоп, хоп, хоп, хоп. Видите? Он как живой прям. Вообще ну, смотрится просто действительно супер. И нажали получить это. Установить в качестве живых обоев. Окей, конечно. Домашний экран или экран блокировки. Мы с вами выбираем домашний. Выходим. И вот он, пожалуйста, наша зверюга.